Будешь, а много, тем более. Конечно. Почему ты Вику куда не пригласил? Мама угу. ведь тоже хочет. Сейчас пойду и всех приглашу. Всех не надо. У меня не хватит арбуза на всех, на всю деревню то. Угу. А Вику то они же братья сестры, надо их пригласить. Угу. Только одну Вику позови и все.